Всем привет, дорогие друзья! С вами я Дострой, и сегодня мы будем играть в мафию. Это мой первый выпуск мафии на моем канале, и я думаю, она будет продолжать на моем канале как раз-таки и развиваться. Ну что, погнали тогда? Сразу не забудьте подписаться и поставить лайк, если вам понравится это, этот видос. Так, я одеваю корону и медальку, чтобы быть более сильным и играть. Будем мы сегодня за Путану в комнате 5.11. Конечно же с очками, потому что у меня в инвентаре их около 80 штук. Но фармил на Мирного, пока фармил на Дона и на Билет в Классику. И да, скоро мы с вами в Классику тоже пойдем. Что же, давайте тогда приступаем искать каточку. Вот у нас нашлась каточка. В комнате 7 человек. У нас есть Дон, мафия, маньяк, шериф, кутаны бессмертные и единственные мирные. Пишем, что мы МСР. Так, значит, двоечка у нас МСР. Окей. Тоже ему поверим, покрасим его в желтый. Желтый, если что, цвет мирного. Так, ну что, ждем тогда речь четверки. Значит, двоечка у нас с геймодом. Мир, всем привет. А вот уже не верю. Вот четверочка может быть маньяком или мафией. Я пока что крашу всех по речам. Единица еще непонятна, но больше склоняется к мафии. Но пока что красить я его не буду. Окей, окей. Okay. Okay. Кажется, это шериф у нас, потому что всегда шериф отвечает. Завтра скажу роль. Ну ладно, может и не шериф, может, не знаю кто. А вот тут, тут у нас уже проблемы с лишним МСР. Вот уже вот уже что-то тут насчет пятерочки я уже не уверен. Серьезно, вот насчет так, уж работаем сама. Да, семерочка, скорее всего, маньяк. И единица это единственная МБР. Так, ну что, тогда тогда ща 4. Ща 4. Мне кажется четыре пятерка мафии. Сейчас пятерка, наверное, будет отгораживать своего же четвертого игрока. Сейчас будем думать три почему. Потому что он остался. Ну да, действительно. Сейчас вот. 4, вот сейчас 4. Все. Да, ну да, сейчас проверим. Как раз тебе с Вот, как раз и проверим. Вот смотрите, он стопроцентная мафия. Э, ну или же 95%. Сейчас посмотрим по ходу единицы и поймем. Так, ну что, единица, давай ходи. А, в меня, окей. Понятно. Ох, все в меня. Вот это да. Вот это решили, конечно, путану слить. Да. Кстати. И, наверное, получится баланс. Я попробую всех оправдать. Э -э, так. Интересно, оправдают ли казнят. Пожалуйста, оправдайте. Кстати... Да ладно, казнят. Ну что, видите, мафия. Вот, как я и говорил, в принципе. Давайте тогда пойдем в следующую каточку. Вот такая вот у меня каточка. И мы открываем стол. Пишем, естественно, МСР. Открыли стол, конечно. По никакому. Ну ладно, я, в принципе, МСР, поэтому мне можно. Да, мне можно так стол открывать просто тремя буквами, и все. А, так, смотрите, какая у нас комната. Вампир, две мафии, маньяк, шериф и путана. А где третий МСР? Неужели в этой комнате только два МсР будет? Черт. Ну, наверное, плохо, наверное, хорошо. Сейчас увидим. Так. И четыре мирных. Почему восьмерку четверку покрасил, я не знаю. Потому что тут и так четыре мирных. И, и посмотрим. Что ждем речь пятого. Что-то вообще все обра... однообразно пишут. Всем привет, привет и МБР. Да, для тех, кто не знает, МБР это не без роли. А МСР мир с роли. Что такое МБР, и МСР? Ну, да покрасим. В вдруг я не знаю думал где мой вискос? Что? Эм... Ну, я, если честно, не знаю, что думать о девять. Королева котов. Стоп. Девять. Стоп. Ну, что один? Меня, походу, пытаются слить. Не знаю. Да ладно, это снова я. Ну, я просто ее уже встречал. Ты Я не понимаю, что... Эм... Я просто ее уже где-то третий раз встречаю. Она, типа, королева котов пишет, что... Ну, то, что она повелительница котов. Э -э да, сливаем бота, потому что он помогает. Естественно, мафии. Так. Что такое? Почему он мигает, что я мирный? А разве мигают? Я чаще всего вижу, что мигают красными. А не желтыми. Просто смысл мигать желтыми, если в меня даже никто не голосует. Ну, ладно, это, это, ж, это решать уже повелительница котов. Да. Она же королева. Кото... Хоть и котов, но все-таки же королева, да. Поэтому ее решение надо уважать. Вот так вот. Что-то у нас пятерка вот заторможенный. Очень долго думает постоянно. Надо его сливать. Потому что время затягивает. Вообще. Вот видите, как время затягивает. Наверное, ботница сейчас. Второй бот будет. Ох, черт. Еще с двумя ботами попробовать выиграть. Это трудно будет. То есть, можно сказать, минус два мира. Даже, возможно, там или мафия. Такое бывало, то, что мафия ботается. Шестерка тоже тянет время. А нет. Ну, хоть, хоть так. Вот так вот. Ну что ж. Давайте. Кого там? Ну, четверочку, да. Тут и так было все понятно. Ну да, мирный житель. Ну, в, в 90% случаях то, что боты это мирные жители. Ну, их надо убирать все-таки. Потому что они могут мафии помочь в конце игры. Поэтому надо их сразу же убирать. А вот сейчас мне интересно, вот лечить себя или кого-то другого, или пытаться сейчас забирать мафию? Просто я не уверен насчет мафии, а Ванга из меня плохая, поэтому давайте пока что себя полечим. Ну вот на следующий день будет уже понятно, кто мафия, мы пойдем к ним, а не меня, и, и я в принципе убью собой мафа. Кстати, да, и вы скажете, а чего ты выбрал путану? Блин, черт, я хотел к двоеке сходить как раз, думал он маф. О, да ладно. Я думал, что двоечка маф. Хорошо, что я его не захилил, если честно. Так, хорошо, что я его не захилила, блин. Минус маньяки, минус один маф. То есть остается у нас только один маф и вампир. Но Учтите, сейчас может быть заражен. А, поэтому. Я шерсть им чист. Черт. Черт, ну, я слышал, что еще вампир может понение другого игрока делать. Поэтому, ну, шестерка. Ну, возможно, семерка укушен. А, черт. Мне кажется, восьмерочка. Значит, у нас такой. Тут мафия на поводку. Значит, может быть заражен тут? Так, я предупредил, что может быть зараженный. Поэтому надо быть аккуратным. Шестерочка в начале игры вскрывался МСР. Поэтому, ну вот, мне кажется, короче, семерочка укушен. А, восьмерочка, значит, у нас мафия. А, кстати, блин, повелительница... Стоп! Я не увидел, что повелительница котов умерла, прикиньте. Окей, тогда что там шестерка писал? писал Семер... Что семерочка чистая. Я... Я, в принципе, его еще в начале игры пометил. Ну... Пометил не в том смысле, а покрасил. Возможно, сейчас сольют бота. Кстати, я вот думаю, что восьмерочка. Так десяточка не заложай. Десятка, ну не ложай, пожалуйста. Сделай хоть баланс, баланс, пожалуйста. Десятка. Десятка. Да, хорошо. Только я не вижу, чтобы кто-то нажимал на всех оправдах. А, ну, один челик. Ну, наверное, это не знаю кто. О, мафию слили. Отлично. Кстати, мафия даже не пыталась спасти своего. Только один кто-то нажал всех оправдать, хотя мафии две. Что ж. Значит, смотрите как. Мне кажется, стрелять будет, будут в меня. И мне страшно вот сейчас. Походу, в меня реально будут стрелять. Я думаю, сейчас отхилить троечку. Потому что... Я думаю, он вампир. Пожертвуем с собой. Давайте. Надеюсь, он... Надеюсь, он мирный. Пожалуйста. Так. Ой, то есть, надеюсь, что он мафия. О, да. Забрали с собой вампира. И все. Ну, вот такая вот у нас каточка получилась. Я думаю, хорошо сыграли. Ну что, всем спасибо за игру. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, а скоро выйдет новое. Не знаю, если честно, когда, но скоро. Всем пока.